Дорогие лидеры, консультанты и покупатели Фаберлик, я с особой гордостью представляю вам коллекцию, созданную специально для Фаберлик, выдающимся дизайнером, единственным российским кутюрье, членом синдиката высокой моды Франции Валентином Юдашкиным. Маэстро создал для Фаберлик две капсулы женской одежды и аксессуаров. Первую капсулу Валентин Юдашкин посвятил самым смелым, энергичным и самодостаточным женщинам. В ней он сочетает ярко-красный, женственные черно-белые жакарды и стразы, которые так украшают наших прекрасных дам. Самый смелый и эффектный образ нашей коллекции в стиле «Глэм» – стразы, шифон, атлас и неотразимый красный. Коктейльное платье – силуэты песочной часы из матового сатена. Декольте и подол платья оформлены кутюрной органзой. Для того, чтобы быть королевой вечеринки, нужно сверкать. Для этого мы предлагаем вам роскошное платье, усыпанное стразами. Это один из моих любимых луков коллекции. Посмотрите, Кристина выглядит словно точеная шахматная фигурка. И все благодаря баске и бархатным деталям. Обратите внимание, как живописная баска и подкрадные детали из контрастного черного бархата выигрышно смотрятся на модели элегантного размера. А жаккард Саластаном делает этот костюм комфортным. Вторая капсула Валентина Юдашкина для Фаберлик – это настоящая ода романтизму и элегантности. В ней маэстро соединяет нежные пудренные оттенки, прозрачные шифоны и уникальные органзы на жакардовой основе. Имиджевое платье из рекламной кампании парфюма Валентина Юдашкина для Фаберлик. Калибри порхают среди цветов, на жаккардовой органзе жемчужно-серого цвета. Многомерный эффект. Романтичный комплект, на который уже записывается в очередь. Летящего силуэта, юбка-пачка из тончайшей сетки и топ драгоценности со стразами. Этот образ восхитительно смотрится и на девушке элегантного размера. Людмила прекрасна. Обратите внимание, как это платье из мерцающего кружева, подчерковая в творчестве Валентина Юдашкина, превосходно смотрится на эфемерном силуэте Кристина выглядит царственно редкое кордовое кружево серебристого тона почерковый стиль Валентины Юдашкина мы использовали его для создания этого элегантного классического платья на подкладке кудрявого цвета мечта каждой девушки платье принцесс от Валентины Юдашкина оно выполнено из уникального жакарда с орнаментом флер лис по эскизам маэстро. Валентин Юдашкин часто использует в своих коллекциях вырез каре. Обратите внимание, как он подчеркивает роскошь декольте и шеи нашей элегантной модели.